И всем привет, Маск Но обновление у в Кто из юнитов упал в вот часть с зелеными силами? И над какими навыками поработать лучшие умы огненских и безумных ученых? То есть разработчиков, как я понимаю. Обо всех балансах, правках, в, в настоящей статье значит статья перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк набор лучший набор для развития Мой дракончик. мини дракончик и благословение отважный дракончик благословение воина прикольная такая способность на подвиге. попробуйте новые карты в боях и Покорите вершину рейтинга. А вот, кстати, я не знаю, где рынок, но мы с вами смотрели, я 200. Так, ну, давайте сначала пули потому что он классный. Бам-бам-бам, золотых. Ну, хотя бы, что, пять дней уже пошла И тут некоторое обновление вышло. Надо рассказывать, повторимся. Так, копеечник. Что у него Время призыва. Раньше было 13, стало 15. Но это ж не все Конечно, не все сейчас. Э, стоимость призыва. 150-120. Эконом класс вообще. Хм, так я это уберу, так что было приятно. Что -то. ну, класс тоже. И все остальные там еще будут. О, ё я что тут сделал. В ниндзя рассказал. Так, что у нас такое? Некромант нашел новое кладбище. Количество призывов существует 3. станет 4. А ну, я ну, тут персонажи. Что не в курсе. Некромант. Кто из вас некромант? Ну, кто знает, напиши комментариях, Я вообще не в курсе. Эээ... врата Брата наверное, Тоже классно. конечно вазу Так, рыцарь. Про этого рыцаря. Слава Богу нету. А кто рыцарь? Я не в Мечник. Рыцарь ты где он? А, где-то тут я помню его на картиночке. поэтому по рыцарь. Да, то Он сильно, кстати, легендарный. Здоровье была 600 станет 700 блин. Так он еще сильнее станет. Дайте мне это персонажа. Слушайте. Тут была такая штучка, можно купить. Если у вас есть на хоть одна карта с этой персонаж с одним персонажем вот это вот я вот вот так вот можно 50 не хватает конечно но я не хочу я хочу легу лего хочу у это есть одна легендарка ну две еще там еще хромила где он там блин может, что он есть так время восстановления способности брюсок 10 7 секунд у рыцарям да чештанку крутого друзья берите рыцаря он сейчас крутой чего будет парни да, окей Берсек. Кто это такой Берсек? По-моему, Берсек... Ага, Берсек. А, рыцарь Киборг. Нет, Берсек. Я вот не знаю, я все не изучил. пушки Берсек. Вроде бы кто -то вот из вас. Копеишник, я тебя запомнил. М -м -м. А вот не знаю. Он Киберсек. О, угода, Берсек. А как сильно, кстати, вон? Если его этого то плохо будет. Вот. Так, Берсек. Зарывай 500, станет 600. Да блин. Точно 600. Ну, вот 600, блин. Защита легкий станет тяжелой. О, тяжелая защита. Ой, да хоть хорошо. Хм. Хоть ее изменить, что он легендарный персонаж. Блин, на самых высоких персонажах они появляются не чаще. Брагимно. Не мне, а врагам. Это нечестно. Время призыва. С 30 секунд ставим 28. Так, 100 секунд 28 блин плохо плохо зрение 6 станет 8 тоже плохо они и так сильно были не ну рыцарь мог и победить это хорошо ну, хоть там как там кузнеца а как его зовут кстати думаю его кузнеца зовут паладин пожалуйста паладин что там не начинайте голем о май что тут будет голема нарастил толщину глины попробую пробей Здоровья 1500 станет 20. О май гад, он тут у меня 2000 здоровья. Покажи, покажись. Класс. 2000 здоровья его, ясно. Ничего сильнее. Может быть ханион взять? Блин, я потом подумаю, кстати. Демон. Что будет сделано демоном? Слушайте, исправление ошибок навыки атака в пр... прыжа прыжке. Исправление в атаке прыжке. А он приехал когда то нибудь кто монету призвать а вот как еще один демон бес подождите Эльф. демон демон кто из вас демон по-моему я вот не знаю э -э демон вон он да он так, Такой такого он тоже сильный продвайте уменьшим а он легендарный тогда ладно а кузнеца уличья но почему я остаюсь без нищем? Ну, конечно, есть один персонаж, 5000 кп, Я потом возьму. Конечно. Так. Эльф. 9 эльфов. По-моему, ты Эльф. Опа, она ну, упала, отлично. Легендарный персонаж, прям все легендарные. Окей, Эльф. Дистанция, так, 11, станет 12. Зрение, 9, станет 10. Он даже тут написано по-моему. 10. Пушка. Пушкарм вообще такой не классный, поэтому лучше увеличить, чтобы прям все убрали он стал популярным еще. У меня пушкарм есть, вот. Кстати, он обычный. Редкий, редкий. Урон 47, 155, 155. Нормально. Нормально вылечили. До сих пор он слабый, да? Рота ада. О май гаааа, да что такое? Врата ада. Вылечит сейчас. Кстати, а как там по времени? Нормально. Рота ада. Персек, я бы его не хотел убрать Коряюсь вообще они классные. Ну я его даже видел на бой, что, думаю, считаю, что даже двоих может, троих мог завалить очень скоро. Так, э, врата а, да, Так, что тут? За <coughs> Здоровье призыва существо 150, станет 50. 100, 100 было, останется 150. Ого. Время призыва 0 секунд. Скорость атаки призыва существует 09 станет 11. Я хочу это призывать, слушайте. Временный скачок. Коблин ученый. Является дух Эйнштейна. Эйнштейна. Временный скачок. Что это такое? Блин? Дымовая завес. Исущие что? Временный скачок. Коблин ученый. По-моему, он. Временный скачок. Тут, блин, написано, понимаешь? Кто из вас время скачок временный скачок не в курсе вот рыцарь там уже вот это не знаю ладно не знаю так не знаю время восстановления 50 станет 45 отлично и уменьшили я не знаю вообще где он вот. кто знает напиши в комментариях я буду очень благодарен там лайки сердечком прирост скорости призыва и постройки на каждом уровне 3 станет 5 кто он такой вообще, время не скачок а я тут думаю часы 9 его они легендарные что блин, у меня тут меньше я помню что это меня там меньше навыка 50 станет 45 отлично ура у меня есть он часы 5 секунд теперь повезло вон даже перезарядка 42 но ну, я же прокачал же. все окей. окей я это хоть и хвалю вам а Айсиба разработчики. Прирост скорости призывы постройки на каждом. 30 и 5 и вау, я стал сильнее. Я стал сильнее. Сильнее. Время восстановления навыка уменьшится на одну секунду. За каждого уровень. Что? Уменьшится на одну секунду. Восстановление навыка. Будет по 5 секунд даваться. Для как очень? Ладно. Чаще его нельзя использовать, не по-моему, он так хорошо делает. Думаю, завес. Так, я где-то знаю. Время навыка 50% был, процент, а теперь 30%. Время войска в зоне действия навыка уменьшится, по-моему. Думаю, завеса. Ну, это плохо, кстати. Ну, ладно, я им буду убрать. Прирост замедлений на 1% уровень процент 2% учится. Отлично, все. Хорошо, вроде бы там ничего не застроили, только вот это вот, и вот эти вот, из моих по-моему тут вот еще один, ниндзя, кстати, ниндзя, кстати. О, блин, ниндзя, что там прокачано? 300 хп. А у нее и прокачано. Ох, я думал, что там накрутили, блин, уменьшили мне. Так, нормально. Мы даже не прокачал. Класс, и он еще. С Серегином. Скорость атаки так, минут день нормально. По-моему, пока что я не хочу брать. Делки и начнем не чаще, более бы все. еще кубик смысле? А, перезайти деньги, уже перезашел, на. Когда это, кстати, было? Вроде бы 9 35 прям просто. Посмотрим, да, что сделать, так, пошли в гонку, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, в описании, там еще классный плавить Пакуан, панхап прикольный Пакуган, мне понравился, весь белый экран, да, да вроде бы 1 на 1 сейчас, где он находится, я не знаю, Я него еще не стрелка когда я говорил с вами, Класная мгновая часть, все мы ничего не изменили, холим муки, потом возьмем легендарные улучшили вообще легендарных вообще шкаф. Нужно тоже же взять, кстати. Пока мне выпадают легендарные, Я их вообще возьму всех и все будут классно. Может быть ниндзя, мог на ниндзю взять. Но я думаю, пока что не нужно. Кстати, вот псы на мне на атаковали. Вот ролик один задел по никам по теме. Если будет идея, то я назову и напишу. Псы сильнее, чем я думал ну, типа давай. А -а -а. псы сильнее чем я думал или другое название придумали. пока что я не знаю поэтому хай ролик границы у меня тут потом его зайдем на ролик на канал когда нибудь оу давайте воителя ну для безопасности он еще понадобится возможно он псы за заспамнет за а я такой че, блин так давай гоблин Эй, Васька, Васька, сюда Тут чувство, что нужно вот так делать. чтобы они там... Хорошо. Ничего не делали. Атакуйся, знаешь? Нет, не знаешь, пошли. Значит, по-моему, он здесь. А... Почесаться? Конечно, без этого никак. Так. Раз, два, шар, и... Смотрим. пока что будешь один, чтобы Хоблинов там, Айкм-класса я не брал, я хочу все не брать персонажа. Так, первая точка неизвестна, он не здесь, окей. Дальше ты. Да. Жаль, что там у вас звуки не отображается, как в той игре. А, в игре по названию, мы рассказывал в одном ролике, это ролик, можно его по найти. Так, как там дела? Давайте уже строить базу еще одну. То чувствую, что игра начинается очень ускоряться. По-моему, разработчики нам не сказали, что игра стала еще быстрее, да, еще быстрее. Так. Да. О, блин, давай ей тоже помогать нам, сюда. Резы, флайр, ВБ восстановление. Сейчас нам ну, базу строить. Да, слушайте, он строит базу. Где второй? Я понял, понял, понял. Окей, блин. Тогда охраняй что ли, у нас пока что. Ну где-то тут мечку. всех. У нас шикарное все. Честно, я волнуюсь. Во-первых, нужно готовиться к войне. Во если мы будем, мы будем готовиться нам к крышкам. Это ясно? Ясно. Так, призыв. Куча этих воблинов. Не знаю зачем. Почему они, они не прокачаны? Ну ладно. Так уж и быть, возьму их. Я буду докажу будет битва. Давай ускорен это все дело. Не знаю, ну просто пока более ее увлечили там на скорость начать шикарно влечу а чего всегда ману берете слышите Йоу, на так первым делом нам нужно призвать гоблина против полетающего демона без что прям шахмат где у нас без вроде бы нам так пытают да, два казар две казармы может давайте еще тоже поставим казармы. Дело том, что нужно через этот пункт. Такая тактика у меня. Слушайте, он так прибор сделал. Раз, рассчитать все это дело. Потом уже пойти построить. Так. Следующая база будет здесь. Давай. Хм. Дальше ты пойдешь здесь. Дальше мы призываем. 50. 50. Ну давайте. Так, он что-то не делает. А нам повезло, что мы как делаем. Так, БС, БС хочу взять. Силь же. Хочу... Иди сюда. Посмотри, как там по обстоятельствам. Вы сюда, значит. Чем будет фарбом кидаться? Кстати, салон. А потом уже атаковать. Согласен. вышла бы из нас командного держат. Если подписать на канал, встретим мой план. А, да, наш клан еще нету. Не знаю зачем. Я хочу клан, но, наверное, попробовать хочу. первой жизни клан создать с каналом. У меня никогда не было еще клан с каналом. Посмотрим, как все будет. Так, стоп. Ну, все, я там ему экономику сломал это э, нравится мне так тем самым мы берем кузнеца палача раньше мы кузнецом по моему был самый клас почему его называли палач как наш тренингу моему уже братовать у нас нож уже 200 а у него там умер растут потому что мы экономику его нарушили отлично блин пройти если мы хай то он, конечно крышка так подкрепление тоже вызвать все мы идем бесов нету отлично все шикарно Вот блин давайте так давайте еще одну вазу построим а гоня взял я думаю то уже понял да. да. э -э смотрел статистику игры то что тут шикарно кстати, он еще на регрой Но если Калим победит, то я беру галим, на Но Кузнецы тоже хорошо. Как... Крепкие палачи. Йоу! Ты убиваешь, убиваешь, ну, всех? И честно, йоу. Я поправлю, Кстати, я завалил. А, думаю, У нужно маны брать нужно построить брать я понимаю Там война фаркопы у нас есть скорость для скорости у нас у тут войск маны так очень много еще бабка строишь ну что проиграешь а пузики появились отлично я вспомнил давай еще представь достаточно так хватит этой. так окей сейчас хочешь базу тогда ща сейчас получу вторую базу стоп стоп я, я пошутил пошутил я понял что он очень сильно не нравится я понял я только так только вау мы заходим слушай класс еще. ну давайте захватываете все что видите по моему галям знает кто мне добавили вам совет разработчики сади по я не знаю кому писать не знаю в общем если как мне написать но в общем колен прызы сделайте побольше и не прызга чтобы зло еще чаще это будет дополнительно по меня поймал кто китает меня все равно как-то Видно, что это... это такое для меня. Знаешь, что ты проиграл, по-моему? ⁇ мне уже тысяча! ⁇ Знаете, никогда такого еще не было, по-моему. По-моему, Голему, вот это вот, Галиаму, слишком много численности населения, по-моему. По это нужно брать. И призывам больше. Потому что я столкнул Галиаму, призываю точнее. Полощел. По моему он там что то не занимается вот я Потом просто пос... я вам посмотрим Посмотрим, сколько он еще мог хранить То есть если еще 3, то это мало Если еще больше, то Нормально Так А, ну так я, понятно Нет, на статистику на счету 75 просто больше, у а он не 25 Ясно, все нормально Значит, храним, а запустить сколько хочет, могу и не сдачить Ну, в общем да, нежели на Там пропустил. Так, окей. Какой лев? Тринадцатый, его. Тринадцатый. Я вас блин кланаж. Наш. Ну, наш Общий клан. Эти глаза палача Вот эти вот глаза. говорят что не очень классно. Боюсь сейчас, смотрел крыла Классно, очень вот Я не знаю зачем клеш. ТВ. Наверно потом посмотрим, когда будут. Уже... Стремите. Буду уже стрим. Так, 1500. знаешь, раньше я говорил, что это очень много для меня, но когда я понял, что колода мощная, у меня тачерная рекомендую колоду не врать такой вот, то шикарно, не шикарно, чё блин те 12 йоу а ты обычно ты по скорости играешь, так статистика, наверное пару секунд играет и все ну ладно, битву, серии побед, всего побед лучший счет окей игр игры сегодня никакой а у меня какой я сейчас покажу всем ауте 6 по моему знаешь я больше битв битвы играю не понимаю но я не откручу его <laughs> всем удачи пока и пока так, почему не закрывается стрим а, ролик давай f5